Всем привет, меня зовут Екатерина Полякова и я научу любого зарабатывать в интернете. Я понимаю, что подобные заявления вы слышали не один раз, поэтому я не прошу верить мне на слово и даже напротив рекомендую внимательно изучить данный ролик и сайт, чтобы полностью исключить какие-либо ошибки и разочарования с вашей стороны. Обо мне более подробно вы можете узнать на сайте ниже. Сейчас же предлагаю обсудить вопрос моей компетенции в обучении, ведь если ты взялся кого-то учить, сам должен быть в этом экспертом. Сейчас прошу обратить внимание на экран, на нем будет статистика моих доходов в реальном времени. Сейчас мы вместе с вами находимся в моем личном кабинете на сервисе Gambling. Взяла специально именно этот сервис, поскольку сейчас я его только тестирую и рассматриваю для работы. Это, собственно, моя статистика за сентябрь текущего года. Итого, в общей сложности мною было чисто и получено на данном сервисе 523 600 рублей. Решать много это или мало, конечно же, вам. Я показала не для какого-то хвостовства, а для того, чтобы вы понимали, с кем имеете дело. Вся статистика реальна. Мы с вами также можем страницу обновить. И после обновления, как мы видим, у нас все осталось на своих местах. Теперь по порядку и перейдем, собственно, ближе к делу. Вывести вас на доходы в миллионы рублей каждый месяц я не берусь. Для этого нужен определенный опыт, условия и, само собой, денежные вложения. Но я готова вас обучить простому методу, который принесет вам от 5000 рублей ежедневно, без первоначальных вложений и опыта работы в интернете. Как, спросите вы? Все предельно просто. Прошу еще раз обратить внимание на экран, я расскажу и покажу весь процесс заработка в режиме реального времени. Вот уже несколько лет я работаю с таким сервисом как Telegram и пришла к тому, что могу показать и научить любого из вас, как буквально за несколько кликов своей мышкой, получать качественный трафик на любые товары, услуги, а также партнерские программы. Показать, как это все работает и какие результаты приносит, я бы вам хотела на примере сервиса Glopup, поскольку он, на мой взгляд, является наиболее простой партнерской программой для заработка денег в интернете абсолютному новичку. Сейчас я, собственно, открою аккаунты в этих двух сервисах, после чего продолжу запись ролика и мы вместе с вами уже перейдем к заработку денег. Буквально 20 минут времени у меня ушло на то, чтобы открыть новый аккаунт на Лопат и также для того, чтобы зарегистрироваться в Telegram. Все, что нужно для того, чтобы начать работу, у меня есть. Осталось только выполнить еще несколько простых шагов, и можно наблюдать, как на нашем счету парке будут появляться деньги и, соответственно, обновляться статистика по пейн посетителям, продажам и так далее. И я предлагаю сейчас поступить следующим образом. Давайте с вами сверим наши календари и часы. Сейчас у нас 28 сентября, суббота, полчаса вечера. Я вновь остановлю эту запись для того, чтобы поработать по своей методике несколько дней, после чего возобновлю запись и мы с вами посмотрим, какие результаты она нам способна принести. Итак, друзья, ровно одна неделя работы по моей методике за спиной. Сегодня у нас с вами 5 октября, на часах сейчас у нас 10 вечера Соответственно, такие результаты мы можем с вами наблюдать. В какие-то дни наш доход с вами был больше, чем 10 тысяч рублей, в какие-то дни выходило по 4 рублей. В среднем любой новичок может рассчитывать на уровень дохода от 5 тысяч рублей ежедневно и более. При том, что самому на работу у вас будет уходить примерно 15-20 минут вашего времени каждый день. Эти деньги я, также и вы сможем из проблем вывести. В Лапарт много способов для вывода денежных средств. Это Киеви кошелек, Бакмани, Яндекс и различные банковские карты. Доступна нам здесь пока не вся сумма. Для вывода денежных средств 72 часа занимает проверка наших платежей. Потихоньку нам станет доступна вся сумма 59 506 рублей. Каждый, кто сейчас смотрит этот ролик без исключения, может получить абсолютно такой же доход. Теперь выбор остается только за вами. Использовать мою готовую систему и менять свою жизнь в лучшую сторону, или оставаться там, где вы находитесь сейчас. Все, что вам нужно, уже ожидает вас и упаковано в готовый пошаговый курс, получить который вы можете немного ниже на сайте. Советую вам внимательно изучить данный сайт, если у вас возникнут какие-то вопросы, вы также можете связаться по указанным на нем контактам со мной. На этом же я с вами прощаюсь, надеюсь, что вы примете верное решение и мы еще встретимся с вами в обучении.